Каркаде – это напиток из соцветий суданской розы, также его называют гибискусом. Родиной каркаде считается Индия, однако выращивается растение и в других странах с подходящим субтропическим климатом. Растение гибискус никак не относится к чайным сортам, скорее это травяной напиток. Каркаде можно подавать горячим или охлажденным, он освежает в жаркие дни и хорошо согревает зимой. На Востоке чай каркаде известен более тысячи лет, а все потому, что он щедро наделен полезными свойствами. Например, рубиновый чай поддерживает кровяное давление. Доказано, что каркаде может как повышать его, так и понижать. Решающую роль имеет то, как пьют чай. Холодный каркаде давление снижает, а горячий повышает. Суданская роза укрепляет сосуды. Вещества, содержащиеся в нем, повышают эластичность сосудистых стенок и уменьшают их ломкость. Чай очень полезен при сосудистой недостаточности. Гибискус понижает вредный холестерин в крови и препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Также чай укрепляет иммунную систему, убирает нервное напряжение, повышает физическую выносливость и действует как профилактика от простуд и вирусов. Каркаде выводит токсины и очищает печень, эффективно устраняет похмельный синдром. Горячий напиток дает мягкий мочегонный эффект. Он расширяет сосуды и справляется с отеками. Заваривают каркаде в стеклянной или керамической посуде. Металлическая емкость не подходит. Она может испортить вкус. Разаны лучше всего сначала залить небольшим количеством подготовленной воды. 95 градусов. И воду следует сразу же слить. Это очистит бутоны и размягчит их. Затем чайник накройте крышкой и подержите каркаде без воды 1 минуту. Далее снова налейте воды и настаивайте 5-7 минут. Суданскую розу можно заваривать несколько раз. Купить настоящий цельный каркаде можно в интернет-магазине «Долина Чая».